этом рассуждает немецкий философ и историк Клаус Вольфрау. В сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. Во-первых, я считаю и надеюсь, что лишь незначительная часть населения России поклоняется Сталину. Во-вторых, я думаю, что это во многом связано с тем, что человек не может удержать. за прошлое величие. И в-третьих, это происходит и в западноевропейских странах, и в нашей стране, и по всем сторонам политического спектра. Одним из примеров в Германии являются недавние дебаты о наследии Гиггенцулерна. Потомки считают, что у них есть право претендовать на сокровища искусства и старые замки, и что немецкое правительство в течение 20 лет ведет с ними тайны заключается отличие курса Сталина, который часто мотивируется обычными людьми, ищущими выдуманной или исторически обоснованной поддержки в обществе, как и система, Возьмем кинцолерное поклонение Сталину. Это два болотных цветка.